Вы заметили, как чудесно украшен, да? Вы знаете, на самом деле это крест... Крест позора был Он был из грубых деревьев На нем была пролита кровь. Вверху неку была кровь Такие безобразные железные гвозди были забиты в руки Иисуса Христа Но сегодня этот крест дает новую жизнь Мы сейчас слышали свидетельство, правда же? Когда-то, знаете, Иисус пришел и в мою жизнь тоже. Иисус вдушил его в мой живот, и изменил мою жизнь и променил очень живот. сильно. Знаете, я хочу сегодня тоже обратиться, если кто-то еще не пережил вот это вот прекрасное преображение. Если вы не чувствуете еще, что цветы цветут у вас э, в душе. Вы знаете, сейчас вот есть время принять Иисуса Христа. Uh, есть здесь люди, которые хотели бы принять Не Иисуса да Мы все вместе поможем вам войти в это. <говорит> в это состояние рая. <говорит> есть люди такие здесь. Вы приняли Иисуса? Приняли как своего Господа? приняли Иисуса Христа хорошо, слава Богу кто хочет принять Иисуса подойдите к Даше она поведет вас в молитве примирения с Богом молитве покаяния Uh, знаете, вот здесь помимо чудесного креста есть еще венец А uh, Вы знаете, что венец одевали Иисусу на голову uh, Вы знаете, uh, один чудесный брат венец этот сделал один чудесный брат направил венец. И я знаю, что когда он его делал, we он know, исколол себе все руки you, no you know, по, по секрету от кого-то я узнала вы представляете, что значит сделать венец? А что значит получить этот венец на голову? И когда ударяли по нему, и ну, Иисус это претерпел ради тебя. Скажи ради меня. Скажите меня. Ради меня. Для того, чтобы сегодня в моей душе были вот, вот это белое покрывало праведности и вот эти прекрасные цветы в моей душе. И вы знаете, есть у нас еще одни э, цветы, это наши дети. Давайте мы попросим э, убрать здесь сцену.